Ливанский университет гуманитарных и естественных наук и технологий – один из ведущих вузов арабского мира. Одной из его отличительных черт стала открытость для сотрудничества. Так, уже несколько лет Ливанский университет взаимодействует с Казанским федеральным. Пока лишь в рамках академического обмена. Но гости всерьез намерены расширить сотрудничество. Возможные направления для этого стороны обсудили в рамках встречи. Так, представители Ливанского университета отметили, что им были бы интересны совместные проекты в сфере информационных технологий и коммуникаций.